В этом году набережный Челнинский институт КФУ выпустит рекордное количество студентов. Уже через три месяца с институтом распрощается более двух тысяч ребят. Именно для них, а также для тех, кто заботится о будущей карьере еще на младших курсах, была проведена традиционная ярмарка вакансий. Здесь будущим выпускникам предоставилась возможность пообщаться с потенциальными работодателями, пройти анкетирование и собеседование, составить свое резюме. Также были организованы специальные встречи для выпускников. На них студенты узнали о том, как совместить учебу с работой, освоили секрет, для самопрезентации и правильного написания резюме.